Всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт, а также мои друзья Руслан, Глеб, Крис и Андрюха Юдистоя Селф, мы все пьяные, мы пьяные, блядь, и играем в а, игрушку DC, друзьяшки, поздоровайтесь. Здорово! Да. Да. Всем привет, ребята, как дела? Пример такая, как Афония вас ожидает на протяжении я. всего видео, братва, и будет очень много мата, по-любому. Андрюха стримит, я записываю видео, не знаю, нахера я это делаю, но, надеюсь, будет весело, погнали. Okay, что так, короче, краткий экскурс в игру для тех, кто еще не играл. В игре 6 игроков, 2 из которых заражены, и задача зараженных незаметно пить кровь, чтобы заполнять скалу трансформации. Когда она заполнена, то можно превратиться в монстра, но это, но это только когда выключается свет. Монстры могут сжирать игроков и выводить их из игры. Задача невиновных... Тех, кто не заражен. Выяснить, кто заражен, и тогда можно его застрелить, он упадет, и остальные участники могут проголосовать за вывод этого чувака из игры, если в него тоже выстрелят Короче, мафия. Какая Лизи, красавица, ничего себе! А как это ну, Что это есть жесткий Плейбой вообще жесткий. Я все равно еще не понимаю, что нужно делать. Ну, сейчас разберемся. Да, все короче. Все Подожди, сейчас будем играть, и, и в течение игры почти. ты поймешь, что и как делать. Есть что спрашиваю, прям по ходу игры будем разбираться. Тебе пишут, что Я ты сиракезом очень симпатичный. О, спасибо большое, спасибо. Mm. Yeah. Так, помощь в получении камеры. Кто получил камеру, Руслан, ты получил камеру? Да. я не знаю, да, да, я. Короче, смотри, камера нужна, чтобы э, камера нужна, чтобы станить монстра, когда свет э, тушится. Oh, well. Если он на тебя бежит, ты короче его фоткаешь, и он на какой-то момент станется. Oh! <шиф> Тихо, чударешь <до> то блять? Давайте пока короче Yo! тут no останемся. Нет тут никого. А oh. кровь они пьют откуда? <пийц> кровь пьют из пакетиков, которые развешены <пийц> по уровню. Ой. <пийц�> <пийц> <пийц> <quests> <пийц> <пийц> <пийц> <пийц> Кто, сука? Забежит, что кто вас что у вас там происходит? Что происходит у вас? Я в него! Бля, меня уж сожрали, бля, хуя. <с а это ты я, боссаный японец? Или кто? О, блядь, нет? Вот мы все. Это я со мной и сорте. Я, наверное, босса на японцу. Он пиздит, ребята! Он врет. Руслан, блять, суку всех субъект. Я Так, а это что такое? Ловушка захлопнется через 50 секунд. Что это такое? Какая ловушка? Я не знаю, что-то новое, чуваки. Так он здесь удаляет, меня услышал. Вот он! Вот он, Давайте, фоткайте а, его, фоткайте! Ладно, это не Руслан. не я сваливаю, я сваливаю, черт! Меня сожрал. Он заваншотил да меня, я даже... Он и всегда не ваншотил. Кушает. Хорошо, это не Руслан, ладно, Пошел я сваливаю. Иди нахуй, Вот Иди нахуй! Иди нахуй! Давай, давай походи! Иди сюда, блядь! Пидор! Иди нахуй! Нет! нас сажал а один ты чувак. Ты Лиси, монстр, да. И Крис. Два человека было, оказывается. Крис, блять Только я не знала, что убивать, самый это. что они понимают, что это за ловушка и что теперь надо делать, когда надпись, что типа ловушка скоро закроется. Надо нам сейчас выяснять братва, потому что этого раньше не было и надо выяснить, что это такое. О, ни хрена себе, у меня только что мой персонаж себя за жопу потрогал, Типа просыпаешься и такой, о, моя жопа на месте, вроде а на месте. Топчик вообще мечтаю. Папа, Да вообще, на самом деле, довольно-таки часто дети играют, так что не удивляйся. Блин, детёнка. Блин, ку моя, маленькая, пукусичка, я куда <сíх> пойду, <сíх> я... <сíх> <сíх> пойду, не куда скажу. <разобрать>. Ребята, вам надо детей звонить. Кто Андрей забрал. Андрей забрал? Блин, тогда он точно зараженный. Блять, я, О, блядь, да я на стриме спалил! Блять! Ты слышишь, пошел ты нахуй, так я не специально, я забыл, что у меня стрим открыт. Я просто глянул и все. Да блять. Ну блин, я случайно спалил. Все, закрыл стрим. Закрыл, я закрыл стрим. Где? Ну уже поздно. <свист> Не, ну хуя так делать, Артем. Валим да, Андрей, блядь. короче, катку я заново. За Это то самое что спойлеры, блядь. Вам пизда. дать. я за крой <свист> поднайду, блядь, я <свист> сожру <свист> вас. Где гроб, блядь, блядь? Короче, валите, Андрей, давайте катку новую. <свист> <свист> <свист> Андрей, за черную играть, <свист> валите, черную. Блять, зачем? Черный вариант. Рассисты ебаные! расисты, блядь! Расисты, сука! Убивайте черную, убивайте черную. Все, Фу, завалили. бля, расисты, бля, бля. Позор, позор вам всем. Вам надо выстрелить, нечто проголосовать. Вот так вот. А, конфедоратория! Черт, черная убегает, ловите черную. А, бля, у нас же кислород окончается. Чуваки, бегите к выходу, бегите бля. к выходу, там, где лестницы нарисованы. У я ребята. Я газом все. Я тоже, блин. Так, кто в итоге-то отъехал от газа? Я отъехал, я мертв. Это и смело. Картофан остался. Смелки да, и все. Картошка, и ты. Андрей. И вы и все не, не инфицированные. Ти моя попусечка. Ляд, не берите. Короче, случай, если увидеть черную женщину, имей в виду, она заражена, как обычно и бывает в этой жизни. Ладно, окей, окей. Ну, можем даем вынести ее, в принципе. Вдвоем. Окей, го. Бля, сколько ему лет? Играй Ой, сразу пока. лучше мы. вообще шарит. Ага. Господи, какой маленький. Ты моя Пусечка, синеволосая, а ты моя сладенькая девочка. Пишут пустичку, не обижайся. Так, тихо, тихо, я не слышу, что Пусечка говорит. Окей, я буду тебя слушать, что ты шаришь больше. Пустичка моя любимая. Пустичка шарит больше, чем мы. Тобой командует Пусечка, блядь, обладел, понимаешь? Да я не против. Он вышел. Блин, нахрена мне эта камера, конец же уже. Выход, где выход? Он вышел, да? Вышел, блять, я не успею, все, я отъехал, я затупил вообще нахрен в край. А кто вторым-то был зараженным? А, Руслан был вторым зараженным. Короче говоря, ловушек раньше в игре не было, поэтому я понять не имею. Что это? Я вам ни хрена не подскажу, Андрюк, как я понимаю, тоже не знает. Так что давайте сейчас разбираться, что это за ловушки, что нам нужно делать, чтобы не отъезжать от них. А вот же написано, найдите предохранитель до того, как попадете в ловушку. Надо искать предохранители, бля, ха-муха. Как они да выглядят, вот блин? Ну короче, нам нужно на найти подохранитель, но за как они выглядят. Ай, блядь, блядь! опять отъедем, отъезд, все, смерть. для поражение. Бля, бля, бля, бля. Время вышло. Бля, Хотя бля, мы знаем, что нам делать. Бля, бля. Сука, пиздец, еб твою мать, победа. сука, Андрей Руслан, опять? Да что такое-то? Давайте еще раз. Надо сейчас, короче, не отъехать от ловушки, а тут тут пиздец. Короче, не виновны, ребят, как всегда, в общем-то. Кто тут с хочет попить, пидоры, блядь? Да ты, стоп! Я камеру забрал, у меня камера. Не забываем, что надо предохранителей искать ещё. Жёстко как Не разделяемся, все вместе держимся. Блядь, я не вижу вообще ни одного предохранителя. Я знаю, как они выглядят. Они, наверное, появляются после блокаута. Может быть, кстати. Они зелененькие палочки такие светятся. Давайте вместе все. А, вот палочка светится. Где? Я заблудился, я не взял. Вставляй, вставляй. Да-да-да, всё, я вставил. Во, я тоже нашёл. Все опять разбежались, какого хера? Так предохранитель же Паш, ищем. Нет. Все, я ставил предохранитель, я, я вставил, бред, ставил, девушки, чуваки. Но я у нас теперь на доступен меня выход. Меня вот выход виден, теперь отображается лестницами. Мы должны все туда свалить, сейчас будем. Нет, сваливайте, сваливайте, сваливайте Куда? из зуба. бля, найти бы еще как съебаться, бля. На лестнике идите. Тример, мне надо выжить. Собираемся, собираемся, ну, собираемся. собираемся давайте. В собираемся, да, спинер, да, да, вот здесь, вот так. чатик пишет, что мародер зараженный. Че? Какого хуя? Чатик, там охуели? Я не зараженный. Хуй его знает. А нахрена мне предохранители искать, если предохранитель не найдете, автоматически выигрываю. Так я иду в зону. все. зона открывается, ребят, сваливаем. валите, валите, валите я в зону, валите за... в новую зону. За... Так ну, теперь а понятно, за... понятно, нужно предохранители искать, чтобы мы, блядь, жестко я расходились. Сто будов. Так мы все тут, а вот Сфинера нету. Нет. Игра нету. Это, да. Короче, видим, спин расстреляем укро... в лицо, но кто-то из вас тоже да. педик. Я, я... подозреваю почему-то крестину. Я не знаю, почему у меня нету никаких оснований, но мне а кажется. А теперь я подозреваю кристина. тебя. Я так, ставлю, так все, тьма. Знаю, так, все нахуй. здесь, сука. Блин, темно, как в жопе а на, негра. Надо сходить, предохранители сходить. снова искать. Так, я вижу, где один, один. охранители, ищите. Нашел, я Так, я вставляю, вставляю. Блядь. Блядь. Блядь. Я вставил, все, валим, я не Блять, а, а, а, блять, меня сожрали. А. Где? Спиннер. Где предохранитель? Я бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. На входе. Блять, он здесь. Дохни. ты стреляешь в меня? Блять, это Это он, откуда он проебали. Да вижу, что проебали. Сейчас узнаем, кто был. Русы, Крис. Да, Крис, блять. Вот сукины дети. А мы на спиннера думали. А где спиннер-то был? его сожрала в первом раунде уже? Да. Бля, Кристина все, она научилась играть, и она пиздал всем. Играть. Братва, на этом мы закончим данную серию по DC'd. Однако в конце я хотел бы вам кое-что сказать. Во-первых, не ругайтесь так много матом, как это делаем мы. Это некрасиво и ваш язык почернеет и отвалится. Мы все уже закупились дорогими имплантантами, которые стоят как 29 тонн отличного бельгийского пива. Так что если бережете свои кошельки и здоровье, а также хотите попасть в рай, не ругайтесь. Во-вторых, не бухайте. Вся наша компания из-за этого греха давно подключена к системе поддержания жизни. Мы сидим в очереди на присадку печени и почек. И именно поэтому играем все вместе. Кто чаще выигрывает, двигается в очереди выше. Так что помните, бог вредит вашему здоровью. Ну и третье. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и напишите какой-нибудь коммент, типа, пили еще и тому подобное. У меня остались еще записи нескольких каток, и если вам этот видео зайдет, я обязательно сделаю еще один. На этом все. Тем, кто досмотрел до конца, отдельный респект. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну а если подписаны, то респект вам жесткий. И до встречи в следующих видео. Видео. С вами был мародер 120 гигабайт. Йоу!